какое чудесное утро так так так чтоб мне улучшить а пойдем мы с тобой улучшать броню и снаряжение.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 по самым разным современным видеоиграм таким например как Myth of Empires и не только, ну а мы конечно же начинаем друзья! Улучшать инструменты нам можно будет уже с 15 уровня когда мы откроем костяные инструменты, такие например как костяные топоры, костяные молотки также нам можно будет улучшать и оружие, если мы зайдем в графу с оружием, то улучшение для него мы сможем найти уже достигнув мы 40 уровня, ну и давай я тебе сразу же продемонстрирую как же у нас выглядит улучшение инструментов. Допустим, есть у нас костяной топор. Для того, чтобы улучшить этот топор, нам необходимо просто-напросто зайти в наш инвентарь и у нас уже по достижению 15 уровня должны появиться следующие э, улучшайки, так называемые. Это, например, основной грубый абразив, базовый очищенный абразив и базовое средство для полировки. На крафт которых, как мы видим, требуются не очень-то обычные ингредиенты. Да, вот тут, например, у нас является основным ингредиентом, очень трудно добываемым. это обычные рыбий жир. Изготовление следующего крафта тоже обычный рыбий жир, а вот на изготовление вот этого улучшения нам потребуется еще и неочищенная э, соль. Да, достаточно сложно делаются у нас такие штуковины, да, такие улучшения, но поверьте, оно того э, стоит. Например, есть у нас базовый очищенный абразив и давайте продемонстрирую, каким же образом можно его использовать для получения большего эффекта от твоего топора. Для того, чтобы получить топор, заходим просто-напросто в инвентарь, находим наш с вами топор и и наш с вами базовый очищенный абразив. Просто берем вот этот абразив, просто зажимаем на нем левой кнопкой мыши. При перетаскивании у нас появится подсказка, для чего можно его использовать. В данном же случае нас интересует улучшение вот этого костяного а, топора. Заметьте, что у него сейчас уровень 15, а у абразива тоже уровень 15. Ну давайте перемещаем на этот топор и смотрим. Наш топор отполирован и улучшим. Теперь, как мы видим, у него а, уровень 19 и показатели у него немножечко... Подросли. По такому же принципу улучшаются и оружие. Давай посмотрим, как же это делается. Ну, для оружки потребуются гораздо более серьезные улучшайки. Например, их можно скрафтить при достижении 40 уровня. Также вот в этом ступке и в пестике они у нас выглядят таким вот образом. Это у нас точильный камень, это у нас значит шлифовальный порошок, это у нас так называемые тарелки. Это что касаемо улучшения для оружия. Если рассматривать улучшения для доспехов и оружия, то низкоуровневое оружие и доспехи вы улучшать не сможете. А улучшать можно будет только начиная с 40 уровня оружки и доспехов. Когда ваш персонаж достигнет 40 уровня, ему будут доступны следующие а, улучшения. Это, если рассматривать для оружия, это фланель. Это у нас, значит, точильный камер, камень. И это у нас вот такая вот смазочка. Ну а для доспехов у нас будут доступны такие, значит, улучшения, как кожная накладка. Тарелки так называемые и вот такой вот шлифовальный порошок. Пойдем покажу как это работает. Да ровно так же как и с улучшением инструментов. Для этого нам достаточно просто-напросто взять эти улучшайки. Например пускай это будет шлифовальный а, порошок. И таким же образом перетаскивать его на наше снаряжение. То есть мы например можем отшлифовать шлем. Он у меня уже и так отшлифован. Как мы видим он 47 уровня сейчас а, стал также мы можем использовать вот этот вот точильный камень. Это у нас улучшение уже идет для оружия. Например, давай мы посмотрим вот на это вот железное копье. У него сейчас уровень 41, и для того, чтобы уровень улучшить, давай мы применим на нем вот этот вот шлифовальный камень. по бамс И у нас стал уровень копья 45, причем статы у него, точнее пробивающий урон увеличились, и причем на немаленький такой показатель. Чтобы лучшим образом наложить эффект, смотри на уровень. Например, точильный камень 41, поднимается. Поднимает уровень предмета до 45-го. А, вот а вот эта вот смазка, тоже предназначенная для оружки, если мы ее вот сейчас сюда вот применим на том же самом копье... Тадамс увеличивает еще на два пункта. Не делай обратное, то есть не накладывай, а не накладывай улучшения низкоуровневые на улучшения более высокоуровневые. Давай я тебе сейчас продемонстрирую, что произойдет. У нас было копье 47 уровня, если мы применим снова точильный камень, то у нас оно станет 45 уровня. Ни в коем случае так не делай, то есть не думай, что если ты наложишь несколько таких эффектов да, на твою оружку, оно у тебя улучшится. Нет, эффект действует только один раз и только от самого сильного по уровню а, компонента для Улучшения. Да, это следует, конечно же, отметить, запомнить, и ты сможешь гораздо эффективнее а, использовать свои оружия и а, доспехи. Давай попробуем улучшить вот этот вот литой метеоритный а, доспех. Для этого нам потребуется вот этот вот порошочек, который у нас является самым высоким по уровню для шлифовки а, 40 плюс предметов. И отполируем его. Смотрите, доспех у нас, значит, уровня 41, и смотрите на его статы. Защита от рубящих 698, пронзительная защита. 629 и так далее Запомнили, давайте применяем порошочек да, уровень предмета 47 и защита От рубящих уже 900, пронзительная защита 856 и так далее Ну что ж, вот таким вот, ребятки, способом Да, и по такому принципу Происходит у нас улучшение Нашего с вами оружия, наших с вами Доспехов, а также можно улучшить Наши с вами рабочие инструменты Такие, например, как топоры И такие, например, как молотки Используйте эти способы целиком и полностью Для того, чтобы быть более эффективным В этой игре. Ну а если ты считаешь, что Братишка скретч, чего-то не дорассказал, что-то забыл упомянуть, то, пожалуйста, поругай его в комментариях, напиши, мол, ты забыл про то-то, про то-то касательно данной темы, и я, конечно же, исправлюсь и в следующем своем видео по аналогичной теме дополню конструктивную недостающую информацию. Ну, а ты продолжай играть только в самые крутые топовые игры, приятного тебе геймплея, еще обязательно увидимся и услышимся, продолжение, конечно же, следует!